Стой. Давай я не трону Феликса. Я вижу, он уже слабенький. Его вымотало это все. Если ты не хочешь, чтобы... Я его уничтожил. Или что? Смотри. Опа. Плак. И что? Если ты не хочешь, чтобы я уничтожил его катаклизмом. А, я не я пробью твой щит, поверь. С помощью я не катаклизма. Я А давай все талисманы, и я отпущу Где? вас. К вами мегаморфоза! Ну давай, Он нападай. Какой? Ты сейчас думаешь. Я здесь посижу. Боже. <соспит> да, да, да О, него... клевер. А чё, тебя током бьет, да? Ой-ой-ой. Я Привет. Да ты а сам у нас, Орин. Увы, ну я... Ты хотя бы давай на последний моего... Моего... Моего... Моего... уничтожу. Давай, и зачем тебе талисман? Потому что, что ты Синти-монстр, созданный Габриэлем Агрестом. Вот это знаешь. Да нет, просто у Габриэля Агреста есть свои места. Ну, хотя бы для... Зачем? Давай. Давай, ты и так всех объединил, мышь еще объединишь. На, объединись, иди сюда. Я тебе дам настоящий талисман кота. Давай. Объединись. Давай. Не трогай, отдай ему. Давай. Не надо! Ты сейчас... да, трансформируйся! Давай, давай, давай. Стой, смотри, есть еще и настоящий талисман. На, и этот возьми. Отдай ему. На. Думаешь, столько глупец. Столько глупец, давай. Там все равно это фейковый. Давай, давай. Нет, наконец. Катаклизм. То, что все вокруг не бывает. Телесман. Где ты использовал свою силу? Только что на тебе, тупой. Ты да, уже видишь, mm -hmm. моя сила зарядить любой талисман. Все это время я стоял и ждал, когда я заряжу камень чудес. Вижу, не будешь ни в любом случае Хорошо. Да, да, да. Я я там... Хорошо. Не, Стой, одни... смотри. Иди сюда. Смотри. На еще объединись. Настоящий талисманы объединяйся. Конечно, настоящие. Так, настоящий талисманы, давай. Нет. Объединяйся. Апорт. Подожди, да? минут Что? пять, пока мне прилетит мячик вместе с... От... а а, -а, -а, -а, -а. слияние, давай. Все, Труп? А теперь это знак. А теперь... А теперь супер шанс. Ну что, два балбеса, которые вымотались. Тебя мы еще сможем вылечить, Максим. А вот Феликса уже не вылечить. Его уже окончательно. Поэтому... Пора сделать это. Достаем тарисман, супер супер кота. Ничего, скоро они это все забудут. Кота Клизм. Ну все, Феликс. После чудес. Ну ч, бражник? Подъем. Подъем. Надо его водичкой блететь на подъем скотина спит он тоже исчез разрядиться Да к вами а теперь Клиффер. а теперь а теперь а теперь супер шанс. Надо передать героям, встретимся, все. Что, встретимся, все мы. Давай, давай, давай, давай, летим. Скажем то, что мы их победили. Так, где герои? Герои, встретимся на крыше Адриана. Алло, всем прием. Мы. Мы победили. Чудесный. Точно. Я вас выпущу. А, зачем? Если я сейчас использую свой последний супер шанс. Супершан! Чудесный мистер Баг! Все, я все исправил. Что произошло? Все талисманы. Это ты Кто ты там орет? Слышишь? Ты собака с Феликсом. Я вам в лицо растяпаю на пару похитили меня. Заточили какую-то чувака. На парк, ты еще вернешься. Феликса больше нет. Феликс. Ну да. Его катаклизм, Бах, и все. Нет. Мне вопрос, а ты пойдешь, если сейчас не бежишь, за решёточку. К школу Антонио, вот там, хорошо. Я, я сейчас так напрягся, то что прыгну... Баникс, встретимся с тобой вон там, за дверью той, железной. Хорошо. С тобой тоже встретимся. Встретимся а в... Встретимся вон там. А со мной встретишься? Да, с тобой встретимся. Ну-ка, да. свалил. Свалили, я тебе глотку переведу. У меня тут есть где-то был палочка вот волшебная. Сейчас я тебе еще напомню за то, что ты меня в тюрьму посадил. Ты что, думаешь, я не забыл? Ты тебя забуду? Ой, я это был клевер, а не я так, встретимся был в, в, школе, в школе, в школе. Да, Олег, иди сюда. Да, идем. Если бражник, ты сейчас будешь следовать за нами, Используй талисман. Ссоры, скорее, смотри, смотри, что какой у меня есть талисман. Я использую веном и заберу твою брошь. А... Ты останешься с бражником ни с чем. Может быть, я нас поностальгирую, но мне нужно тут поностальгировать. Так. Так, я... мне туда надо. Привет. Привет. Слезай. Ладно, пока, пока буду ностальгировать. Детрансформируйся, давай Здесь мне. Там Стой, там нет, не, я... не трансформируйся. Ушел отсюда, я тебе сейчас лицо набью. Ушел праздник, отсюда. Дожди, бражник, да. я сейчас поностальгирую магию. Верну свою старую. Давай, давай, давай, да. Талисман, да. давай. Талисман, давай. Я думал, я в ноте в трансформации наглой. А ты ещё вернешь? Пойдем. Я коню... Ты, а, ты что, думал, я не замечу? Как ты быстро спишь? Прям на моих глазах. Нахал. О, Нет, Ладно. это у тебя шизофрения. У меня рентгенов Я тебе дам. Хотя брат бра будь им. Я оставлю тебя навсегда. Поможешь нам в трудных ситуациях. Хорошо. Что думаешь, нахалюгая такая нахалный? Ты, да, конечно, не ты голос точно. Нет, точь. стой, иди-ка, пойдем поговорить. Надо с тобой снова. Скинь, ну, вы же сейчас в лагерь пара. уезжаете. В Хорошо. лагерь уезжаете, да? А. Поэтому давай, талисман. Я тебе верну в лагерь. Ай, я приду к вам. Ври и ври. Я только что видела, как ты переодевался в костюм. У меня рентгеновское зрение. Я вижу, как... вижу сущность людей. Пошли. Балбис. А Абес. Пойдем. А Я знаю твою личность. Не знаю. Повторю, что у ты... У меня рентгеновское зрение. Вижу людей, Уезжаешь в, в лагерь. Стой! Сущность. У меня 20 секунд. Подожди. Ты думаешь, ты будешь, сумма... переодеваться, давай. будешь переодеваться? Я не буду бегать, так, давай, талисман. Я потом верну тебе другой. Может ты быть, этот ты отправлю к хранителю. А. Я соберу все талисманы. С... А, привет. Привет. Привет. Слушай, я занят. Вам люди, мои вам, вам моя помощь. если что, понадобится. Я вижу сущность людей и могу понять, какая сущность имеется. Стоп, а где этот на школе? Не вижу, где он. Ч Привет. А, вот он ты. Пойдем. пойдем вот сюда. А можно вам там? Иди, ага, мне заняты. Ага, не наделан. Думай, я повторяю, я вижу людей насквозь. Пойдём. Я вижу тебя аура, ты вражник. Ты тут кошарчик меняешь. Принформируйся. Я тебе верну. Ой. Давай. Хорош, а, ага. пойду домой, Кадриан. Всё. Спасибо. Все свободен. Мне бы нужно вернуться. Только ушел отсюда. Героям, мне... Подумаю, но я поверил там мальчику, наверное. Фу. Так, сейчас я пойду еще у всех, заберу талисманы. Фу. Все, так, забрал Фу. все талисманы. Так что, мне про, мне там важны дела. Понятно. Меня не было практически несколько дней. Его, его нету. Даже уверен, даже не спокватился, то, что меня не было. Ну, ну, так, все. Так, а теперь покладу все талисы. Вся шкатулка на месте. А теперь пора собрать новую команду: Алекс. Я сейчас пора... Новая команда. Это вот в доме? А это в в Адьян... <сёк> это, Олег, тут это фас. Слушайте. Тут человек вломился. Новую команду. От хранителя. да да да Что вы стула. тут он делаете? Он сюда вломился, он, в... он вломился сюда, Хорошо. и начушка вообще проходится. Хорошо. Кыша отсюда пошел, или я тебе этот... А где? Видишь, блок. Я не вижу никого. Сейчас я тебе этим блоком голову проламлю. Сюда вонюйте. Ой. Ничего себе. Он, наверное, дома нет. Где он находится? елки палки Потому что я только что как-то человек убил. Силой мысли неужели магическое... Опа. Опа, я вижу его. Привет. Сижу на балконе. Привет. Ах, меня вообще. Погодите, вы Сашу кормили? Вы Сашу кормили все эти дни? Нет. Привет. Ай! ты, Сашечка, Сашечка, они тебе никто э, не кормит. Мы ему дали, мы ему дали 6 рыбок и все. Рыб. А, столько... вид сыра. А, да? У -у -у. 6, 6, 6, 6, Мы ему шесть сырых рыбок дали. Ой. Ты Он... скажешь? Так, надо Ай! Ай! Забыл открыть! Стоп, как Я это? Так, раз дракон, два дракона. Панда. Панда! Нет, нет, нет, нет, нет! Нахалы, наглецы, украли. Так, а теперь. Привет, а, привет. пойдем поговорим. Это а, те новые талисманы, талисман черепахи, которые дают силу защиты. Мы сделаем. А А, кстати. Это тебе новый талисман для тебя, Лично. О, привет, пойдем. Надо поговорить. Привет. Держи. Малыш, принесешь как-нибудь. Что он говоришь? Надо сказать, Клиф, вывести перья. Ой, тылья. Если меня не ошибают, Силы любого владельца ко мне чудес. Эй, ты где? Ладно, да, он спит, может быть. Пусть очки останутся по ко мне. Так. Все, мое дело сделано. А им вроде бы уже пора в лагерь. Рон Клевер. Рон Клевер. Вот. Э, не мистер Багл. Я Рон Клевер. Не мистер Багл, а мечте. А, я думала, что ты зовут ей. Меня зовут Рон Клевер. И у меня есть безубица. Прикро, ну, прикольно. Если... Привет. Привет. Давайте... Давайте знакомиться. Ты тупой? Зачем а, а, а, а, а щит? Да, чтобы а. не убежали. Шу -шу. А, ну, Слушай, ты думаешь, ты настолько не умеешь общаться, то, что мы тебе бежать будем? Кстати, а что это за ладненько? Летел... Ладно, мне пора идти, герои. Там нас в лагерь уже отправляют. Что, лагерь? Да, Спустили Спустили. Первый, первую первую партию уже отвезли, а нас уже ждут. Надо быстрее бежать. Через Нет, через минуту отъезд. Надо быстрее бежать. Думаю, быстрей, думаешь, быстрей, быстрей, быстрей. Все, я наверх. Огляд Ой, нас подожди. сейчас Перей, подождите. Сейчас подождите. Быстрей! Вы что, опаздываете? Стоп! Так что? вышли железные предметы быстро. А если я, я... не ври? <с>... А если я тебя �mm. обшарю? У меня есть денег, у меня есть литр, вот. А давай чемодан. Что так. это, это такое? Давай это сюда. Чемодан, давай. Моя еда. А Теперь давайте. Престрадавайте. Быть... А давай все. Ну-ка еще, проходи, проходим. Не трогай. Нет? Ты не все дал, а тебя пищит. А Давай с... я все, я все с... Нет, деньги. а тебя пищит. А у меня Нет. Нет, они там в кошельке, деньги не считают. А. а, не не а! сдавай кошелек. все. Я кошелек дома забыл. Сдавай. Да, а может, это договоримся? Сдавай все, сказал. Деньги. У меня не Нет, считали. не деньги. Деньги мне не надо все железные, забрал, все железные вещи не, не, они железные у, у него в чем так... на ладно так сдавай не, не ври ну-ка пройди быть речкой, нет ну-ка вышли на М -м -м, давай гони и, сюда и уже сто лет в обед этой штуки а если. Все, валяй отсюда. Не поедешь в лагерь, все. Так. Ну, ладно. Ты. Ну-ка, проходи. Ты ладно, нету. Ну-ка, ты проходи. Нету. Ну, все, нету. А этот нету. не поедет, значит, все. Все, я пошел. Удачи нет, вам я отдохнуть. Где же ночь нашего другого О, я. Дейки, Ю, давай. Что ну что сделал? <соцентр> я что тут разъяло. обследую вас. Побудьте здесь. О. Не выходите наверх, я тут пока обследую весь на автобус. Привет, ребята! Привет. Вас тоже миссия около обыскивал? А, мы с, мы с Олегом просто прошли там через другой вход, и он нас не заметил. Ну, он тупой. Ну все, пойдемте сядь, и мы будем уезжать. Привет. Потом мне пришлось отдать три чемодана все таки Садитесь, и будем уезжать.